Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда я Билыч и сегодня у нас долгожданный сравнительный тест 11 быстрых и известных PCI Express 4.0 SSD емкостью в 1 терабайт от разных производителей Совершенно разной начинкой, то есть подбирались варианты, отличающиеся своими контроллерами и памятью дабы не делать из теста SSD некий тест клонов, ибо клонов среди SSD полным-полно и да, я знаю, что уже ходят слухи о продаже 5.0 накопителей, но слухи, друзья, в тест не приложишь. В России их не так просто найти, так что давайте смотреть, кто же сегодня смог принять участие в нашем тесте. Для начала это два накопителя от Samsung, модели 990 и 980 Pro, на базе, соответственно, контроллеров Elpis и Pascal, и 176 и, соответственно, 128-слойной TLC 3D в памяти, оба с драмбуфером LP и DDR4 памяти в 1 гигабайт, и оба на компонентах, конечно же, произведенных самой компанией Samsung. Ну и также будет еще один накопитель Samsung, 12 в тесте, который мы будем использовать как эталон среди PCI-Express 3.0, и речь, конечно же, о 970 EVA Plus на контроллере Phoenix, с таким же драмбуфером и такой же, только 96-слойной памятью. Тут, правда, набегут псевдоэксперты и начнут орать, что сравнивать нужно было с топовым 970 Pro. Но, друзья, 970 Pro это очень узкоспециализированное рабочее решение. Плюсы от MLC памяти которого больше всего чувствуешь, когда ты сам или твои программы пишут на SSD, ну просто огромные объемы данных. Обычный пользователь в каких-то бытовых сценариях все эти плюсы просто не увидит. Плюс стоил Pro довольно дорого, сейчас его вообще очень сложно найти, и продан он был в гораздо меньшем количестве штук, чем народный EVO+. Plus. Так что мой выбор мне кажется вполне оправданным. Далее у нас вторая и последняя фирма в данном тесте, которая кроме Samsung делает SSD на 100% из своих компонентов, это Crucial. Их единственный топ P5+. Plus. Контроллер у него Micron DM-02A1, такой же драмбуфер, как у Samsung, только производство Micron. Ну и, собственная 176-слойная 512-гигабитная TLC 3 d nan память После Крушела у нас два накопителя от другого гиганта мысли, а именно от Western Digital. Во-первых, это SN850 на контроллере SanDisk disk 282 с 96-слойной 256-гигабитной big 4 TLC 3 d nan память памятью от компании SanDisk и драмбуфером DDR4 памяти в 1 гигабайт. Ну и конечно же новый безбуферный SN770 с контроллером SanDisk 2082 12082 и 112 слойной 512 гигабитной BX5 LC3D над памятью от собственно той же фирмы, который несмотря на всю свою безбуферность, наделал очень много шумихи и я вам скажу неспроста. Ну и конечно же я не мог обойти стороной еще одного популярного производителя, а именно Kingston. Я взял самый распространенный и недорогой Кейси 3000, память тут также 176-слойный микрон, правда перемаркированный. Такой мы встретим еще не раз, и все это, друзья, будет микрон, так что не удивляйтесь. Но контроллер тут знаменитый FISON E18 На текущий момент на нем сделано очень много однотипных накопителей Причем производит накопители полностью фирма FISON А фирмы типа Kingston лишь вешают свои ярлыки Так что посмотрев на один накопитель мы сможем сделать выводы ну почти о всем семействе Помимо этого также будет два накопителя от ADATA Первый это один из самых новых SSD вышедших пару месяцев назад 960 Legend Единственный SSD на текущий момент с контроллером Silicon Motion SM2264F, также на 176-слойной микроновской памяти и также с буфером в 1 гигабайт, который забегая вперед на середине тестов помер и перестал определяться системой, так что его результаты мы к сожалению не увидим. А у вторая модель выжила, это года S70 на распространенном контроллере Inogrid IG-5236 с аналогичным драмбуфером. И тут знающие люди скажут, что мне, к сожалению, не повезло, ибо мне достался экземпляр со старой 96-слойной микроновской памятью, хотя сейчас в новых партиях стоит 176-слойная, а я скажу, что повезло. И у меня будет шанс сравнить его с другим аналогом на том же контроллере, но как раз-таки с 176-слойной памятью речь о продукте от менее известной китайской фирмы не так модели NV7000 ее раньше делали на контроллере FISEN v 18 как и Kingston а ныне он как и ADATA получил контроллер IG5236 правда в отличие от ADATA тут 176 слойная память как раз таки удача ибо в новых партиях ее меняют на дешевую 128 слойную от YMTC но забегая вперед я скажу что несмотря на все эти замены и махинации эти два накопителя в любом случае вызвали у меня больше матерных вопросов чем четкого понимания их производительности но об этом чуточку позже ну и помимо 7000 модели, в тесте также будет и NV5000, и раньше он, как и Kingston, делался на контроллере от FISON, правда на более старой его версии E16, с использованием 112-слойной 3D TLC памяти от компании Toshiba. И 16 один из первых PCI-Express 4.0 контроллеров, и на нем, как и на E18, была сделана куча однотипных недорогих SSD, поэтому я и выпрашивал его у производителя, дабы сделать выводы о всем семействе. Но на деле оказалось, что в данной модели сейчас стоит no-name контроллер и старая 64-слойная память от YMTC, да еще отсутствует драмбуфер, но взглянуть на чисто китайский продукт, всякое интересно, они тоже широко представлены на рынке. А вообще вы должны понимать, что замены, что адаты, что унитака, это вполне в порядке вещей и не нужно этому сильно удивляться. Ну последний SSD на нашем празднике жизни это Patriot P400, еще один безбуферник на базе контроллера Inogrid IG5220, более простой и дешевой версии 5236 и он также с 176 слойной памятью от микрона, что уж поделать, на ней сделано подавляющее большинство всех накопителей. Ну вот, с моделями мы друзья, познакомились, сводная информация по ним есть у вас на экране, как конфигурация моего тестового стенда. И да, друзья, сразу отвечу на популярный вопрос, а почему в тесте нету какого-то там SSD, который хотелось бы вам увидеть, и который вы считаете лучшим из лучших, ну, например, WD850X. Да все просто, друзья, потому что лишь два накопителя из 12 в данном тесте согласились дать производители, остальное пришлось покупать за свой счет и Обошлись они почти в 100 тысяч. Не считая стоимости остального железа и стоимости 5 недель моей работы. Так что мне тоже очень много чего хотелось бы протестировать, но, к сожалению, денег на все не хватит, а образцы, к сожалению, не дают. Но Если вы, друзья, хотите поддержать канал, чтобы подобные видео выходили вновь, то денег, друзья, не надо. Просто нажмите на лайк, подпишитесь и нажмите на колокол, плюс выберите уведомления обо всех новых выходящих видео, дабы не пропустить все самое актуальное и интересное. Ну а мы переходим непосредственно к тестам. Итак, каждый накопитель был установлен в процессор на M2 разъем, дабы обеспечить максимальные скорости. Использовалась последняя версия самая популярная на текущий момент 10 винды и самые последние версии драйверов для SSD и контроллера запоминающих устройств. У Samsung соответственно использовались дрова Samsung. И конечно же перед каждым тестом делалась команда 3 на уборку мусора и ожидалось не менее 15-20 минут на ее отработку. Плюс все SSD тестировались с последними доступными прошивками. Так что если вам какие-то результаты покажутся странными, не надо думать, что автор забыл о каких-то простых вещах, Возможно, разница именно в обновлении прошивки, которая серьезно повлияла на работу SSD. Ну а мы, друзья, начнем наш тест, конечно же, с того, что проверим объем кэша накопителей, то бишь область быстрой записи и специфику ее работы, ибо в 1ТБ SSD объемы кэша могут быть довольно внушительными и работа пользователя, то бишь вас, чаще всего ведется именно из кэша. Для того, чтобы оценить кэш, воспользуемся простым тестом по копированию 100 гигабайтных папок с играми, источником копирования будет 990 Pro. Причем сделаем данный тест не только на пустом SSD, но и заполнением. В моем случае я провел три теста, когда на SSD уже записано 300, 600 и 900 гигабайт. Дал проанализировать убывание объема кэша по мере заполнения SSD, а также объем кэша на почти полностью забитом данными накопители. И вот что друзья получилось. Мы видим, что изначально большинство из наших SSD имеют кэш в треть от объема. То есть для накопителей с реальным объемом где-то 930-950 гигабайт это где-то плюс-минус 300 гигабайт это объясняется тем что у большинства моделей кэш динамический то есть никакой отдельной статической области быстрой записи нету просто информация пишется не по 3 бита в ячейку как должна в случае TLC памяти а по одному как в случае SLC поэтому динамический кэш на западе очень часто зовут SLC mode так удается писать в несколько раз быстрее, но при этом записать в SLC-мод можно лишь треть от свободного объема, потом ячейки просто кончатся. И как вы понимаете, в таком сценарии объем кэша будет постоянно уменьшаться, пропорционально свободного места на диске, именно поэтому он называется динамическим. Собственно, это мы и наблюдаем на графике. Итак, бесспорным лидером тут является безбуферный vd 770 огромный кэш на пустом накопителе 350 гигабайт или примерно 36 процентов и медленное убывание кэша с заполнением, плюс очень быстрое высвобождение, то бишь очистка самого кэша. Но вы спросите, а как же 36 Это же больше, чем треть от накопителя. Да, поэтому у него и аналогичных ему SSD с вероятностью 90 процентов есть либо статическая часть кэша, размером до 30 гигабайт, или же что более вероятно, активно используются резервные ячейки, которые мы не видим. Подтверждается это и тем, что даже при заполнении 930 гигабайтного накопителя на 900 гигабайт он все равно весь оставшийся объем пишет на максимальной скорости. Что касается его конкурентов, то почти аналогичный результат демонстрирует не так 7000, правда в пустом виде кэш у него меньше, зато у не так с заполнением объем кэша уменьшается чуть медленнее. Ну и также почти аналогичные данные демонстрирует ADAT S70. У Унитака 5000 и кенстона 3000 наоборот, объем кэша в начале большой, а вот заполнением уменьшается намного быстрее, причем у обоих стоит отметить не самое быстрое очищение кэша после записи, то есть оно требует несколько больше времени. Аналогичная ситуация, кстати, у vd 850 который показывает, в принципе, средние результаты. Crucial P5 Plus демонстрирует результат ниже среднего, ибо на заполненном даже на треть накопителе объем кэша очень даже существенно сокращается, намного быстрее, чем у его конкурентов. Ну и внизу списка почему-то оказался P400, по моим тестам у него был очень маленький изначальный кэш, плюс кэш был что называется одноразовым, то есть даже частично заполненный накопитель дает записать в быстром режиме не более нескольких гигабайт, это значит что кэш или не высвобождается вовсе, или высвобождается ну как-то уж очень медленно и ожидания в 30-40 минут как остальным ему недостаточно. И это друзья ненормально. то бишь вести себя данный накопитель по идее так не должен, и в тестах, которые я находил у других авторов, он себя так не ведет. И у меня есть лишь два варианта Во-первых, что есть проблемы Какие-то с тестовой конфигурацией Но это сомнительно, ибо 10 остальных Накопителей показали себя нормально Ну и второй вариант, что есть проблемы С прошивкой, поскольку на моей модели Стояла несколько более свежая версия Однако, друзья, дать однозначный Ответ, почему такие результаты Я со своей стороны, к сожалению, не могу Поэтому относитесь к моим результатам Скептически, возможно У нас будет еще шанс взять второй Такой накопитель и протестировать его повторно. Но пока имеем, что имеем. Ну и в аутсайдерах Samsung, скажете вы, но нет, друзья, не все так просто. Да, Samsung обладают сравнительно небольшим кэшем. В случае 970-ки это 36 динамических гигабайт и 6 статических, то бишь они у вас будут всегда и никуда не денутся, даже если SSD забит под завязку. В случае 980-990 это до 108 динамических и 6 статических, то бишь и того 114, что тоже немного. Но если мы посмотрим график снижения объема кэша с уменьшением свободного места на накопителе, то поймем, что чем заполненнее ваш SSD, тем меньше отрыв Samsung от остальных. И если диск забит более чем наполовину, то разницы вы скорее всего не заметите. Ну и также надо понимать, что помимо объема кэша, важным параметром является и скорость записи за его пределами. И вот по скоростям после исчерпания кэша, Самсунгу нету равных. Для замеры этих скоростей воспользуемся тестом линейной записи в программе AIDA, он нам показывает скорость записи в кэш, объем кэша пустого накопителя в процентах от общего, а также скорости по типа исчерпании кэша. Правда сразу скажу, что тест Аиды проводится в формате RAW, то бишь без файловой системы, а тест с заполнением папками мы делали соответственно в системе NTFS, их результаты на пустом накопителе могут отличаться, ввиду разной методики записи, поэтому данному факту не уходим. Удивляйтесь. Итак, если мы посмотрим на общую продолжительность теста АИДА, который отражает сколько займет заполнение всего накопителя разом, то увидим, что 990 Pro имеет скорости в кэше до 5400 мегабайт в секунду и 1800 в среднем при записи в основной массив. При этом обычно после этого накопители других вендоров через какое-то время снижают скорость повторно, ибо им приходится не только писать новые данные, но и перезаписывать то, что было записано в начале. Трамбуя данные, записанные в кэш, в однобитном формате, еще более компактно, как положено по 3 бита в ячейку. У 990-го жить кэш чистится при сохранении высокой скорости, а поскольку сам кэш небольшой, то он заполняется и очищается несколько раз за время теста. И время теста на запись полного объема в программе Aida составляет всего 15 минут, в то время как у большинства остальных накопителей порядка 20. По схожему принципу действует кстати, кэш у 980 Pro и даже у старого 970 EVO Plus. Да, 1500 Мб вне кэша, это до сих пор очень даже хороший результат. Единственный же, кто может соперничать с Samsung в плане скоростей вне кэша, это VD 850 У него скорость снижается до 1700, и в AID имеем почти аналогичный результат. В остальном неплохие скорости в кэша демонстрируют также KC3000, не так 7000. Остальные модели показывают плюс-минус средний результат со скоростями вне кэша где-то до 1000 мегабайт в секунду. На вот в аутсайдерах 400 и NV5000. По исчерпании кэша скорость падает до уровня SATA SSD. Ну и да, Naida показала не только это, но и другой аспект. А именно, что все накопители без радиаторов, за исключением тададам, SN770, и Samsung 990 Pro в данном тесте перегревались и тротлили, то бишь кидывали свои скорости, дабы тупо не сгореть. Также было выявлено уже другим тестом, еще более жестким, что датчики в большинстве накопителей врут, и их данные в нагрузке не сходятся с реальными замерами температуры на контроллере, причем не сходятся более чем на 15 градусов. Лишь у одного Patriot совпадение температуры идеальное, но у Samsung EVD температуры близки к реальным, и разницу до 10 градусов по модулю, но хоть как-то можно списать на погрешность измерения и разницу в способе замера. У остальных они измеряют либо только температуру холодной памяти, забывая о горячем контроллере, либо вообще не пойми что. И да, понятно, что так гонять накопители никто в реальности не будет и в жизни температуры будут на порядок меньше, но все же, дабы цифры были адекватными, все тесты, что увидели до и увидите после, проводились с принудительным охлаждением SSD. То бишь я открутил радиатор от adt 70 и установил его поочередно на каждый из тестируемых накопителей, конечно же высокотехнологичным способом, что в купе с вентилятором полностью решило проблему температур. И да, забегая вперед, скажу, что при этом я не советую вам покупать SSD с установленным радиатором, ибо, например, в моем случае радиатор это дата и не так конфликтовали с быстрозажимным крепежом моей материнки. Также они могут конфликтовать с нижним радиатором м 2 который есть на топовых моделях материнок, а на некоторых SSD типа не так 7000 есть надписи, что снятие радиатора ведет к потере гарантии. Так что лучше радиатор, как по мне, докупить отдельно или использовать тот, что дает ваша материнская плата. Ну ладно, после тестов кэша и температур мы переходим к синтетическим тестам, то бишь галимой теории. Тут вы должны понять, что как таковой какой-то единой методики и настроек нету, как и нету единых программ для тестов. Да, есть известные тесты типа той же AIDA, ATA или CDM, но данные популярные тесты привлекают внимание производителей, и они зачастую не стараются сделать свой SSD лучше, а стараются просто достигнуть высоких результатов в данном бенчмарке, и тем самым обмануть как данный бенчмарк, так и собственно вас. Так что тесты типа CDM мы конечно посмотрим, увидим в них те же скорости что указаны на коробке но по-настоящему тестировать будем несколько иначе итак для начала мы протестируем последовательные операции то бишь операции где работа с блоками данных осуществляется последовательно. Это, например, копирование файла на диске, копирование файла с или на другой накопитель, просмотр видео и так далее. Тестировать мы будем в программе Performance Test, тестом Advanced Disk Test, тест будем проводить с размером блока в 1 мегабайт, очередь запросов 1, 2, 4 команды, то есть самые распространенные в домашних ПК. И поскольку на очередь в единицу приходится по статистике до 80% всей работы, то результаты тестов с разной глубиной очереди мы мы возьмем в пропорции 80-10-10 и просчитаем итоговый среднезвешенный результат. Начнем с чтения, ибо на чтение приходится порядка 70% от всех производимых операций. И тут бесспорными лидерами являются накопители от компании Western Digital. Причем существенной разницы между буферной и безбуферной версиями ну, почти что нету. Кстати, у WDF в официальной программе есть вариант активации режима Gaming Mode, который, по идее, повышает эффективность работы контроллера, правда за счет большего потребления энергии, а значит и большего нагрева. Однако, друзья, пользы от этой фичи, как оказалось, не так-то уж и много. Где-то она дает положительный эффект, а где-то отрицательный. Но в любом случае прирост не превышает 3-4%, так что смысла ради этого издеваться на SSD я особо не вижу. Yeah. <laughs> Но в спину накопителям от WD, дышат KC3980 Pro с отставанием менее чем в 5%, Cruise p 5 Plus отстает на 7%, а 990 Pro уже на 13-17%. И так как вы видите, по графику 990 Pro был протестирован в двух режимах, в обычном и в так называемом Full Performance Mode. Данный режим по описанию аналогичен тому, что есть у WD, правда он сжирает 100 гигабайт свободного места на диске, зато как вы видите, в в случае 990 Pro данный режим дает вполне ощутимый и хорошо заметный прирост. Правда механизм работы этого режима до конца непонятен, ибо для пользователя кэш в данном случае больше не становится, и по моим тестам улучшения затрагивают в основном скорость чтения, и создается такое ощущение, что данный режим это нечто вроде старой уловки накопителей от FISN, где не скорости вырастают, а просто файлы самого теста не выгружаются из кэша, а вот сохраняются в тех самых 100 гигабайтах и нагло используются, дабы искусственно завысить результаты. Но даже, друзья, если это и так, то нельзя, конечно же, сказать, что подобные механизмы долгого удержания информации, они абсолютно бесполезны в обычной жизни, но, конечно, к нему нужно относиться скептически. У 980 Pro также есть данный режим, но, как и в случае накопителя ТВД, он ему не дает толком ничего, также не более 3-4% прироста. Ну а что же до нашего теста, то составанием в 20% от лидера находится не так 7000, а дата S70 и P3 P400. В аутсайдерах у нас 970 его плюс над PCI-Express 3.0 и NV5000, что в целом понятно, ибо этот SSD пытается скопировать производительность предыдущей версии на FISEN E16. А E16 создавались, когда PCI-Express 4.0 материнские платы только выходили на рынок. И он был скорее маркетинговым продуктом. Наля показать красивые скорости на коробке А на деле же по многим показателям Он еще тогда уступал Тому же 970 EVO Plus Так что от пародии на него С полностью обновленной китайской базой Ничего лучшего В принципе ожидать и не стоило что же касается последовательной записи, то тут на вершину уже выходит Samsung 990 На втором месте с отрыванием в 5% опять-таки KC3000 Но с отрывом в 10% от лидера идут NV7000, 70 и VD850 У остальных SSD отрыв примерно в 20% и более Аутсайдерами опять-таки являются 970 EVA и NV5000 Причины в принципе те же ну и также плохо себя показывает 980 Pro. В целом данный накопитель он создавался по факту как ответ на первые появившиеся накопители на E16. И, собственно, у него был очень маленький задел на будущее, что и сказалось на его судьбе. И да, друзья, вот те вот эти операции, которые мы посмотрели, это последовательные операции. Вы действительно видите у них огромные скорости, примерно как те, что указаны на коробке, правда чуть более реалистичные. Но, друзья, эти операции занимают где-то 20-30% от работы диска. А основа работы Windows, программами, играми, это случайные мелкоблочные операции. С размером блока не в 1 мегабайт. А в 4,8 килобайт. И операции эти ведутся непоследовательно. То есть блоки вынимаются то оттуда, то отсюда. Так что, друзья, по предыдущим тестам делать какие-то выводы рано. Давайте говорить о случайных операциях, ибо они куда важнее. Итак, размер блока в данном тесте 4 килобайта, глубина очереди также от 1 до 4, и итоговый результат считаем также в пропорции 80-10-10. И начнем мы опять-таки со случайного чтения. Тут первое и второе место занимают Samsung 990 и 980 Pro, причем в режиме Full Performance Mode 990 и значительно быстрее. Однако, как я и говорил ранее, перед результатом синтетических тестов с данным режимом до конца нельзя, ибо мы не знаем точно, как он работает, но даже в обычном режиме он все равно на вершине списка. Отличные результаты также показывают KC3000, VD850 и Patriot P400. Остальные SSD, в том числе PCI Express 3.0 накопитель в виде 970 Samsung, показывают плюс-минус средний результат, в явных аутсайдерах только старичок NV5000. Далее у нас случайная запись, тут у нас лидер опять-таки Samsung, который минимум на 5% лучше остальных, причем разница в FPM режиме и обычно, ну можно сказать, что не существенная. В спину ему дышат с почти аналогичным результатом KC3000 и WD850. Неплохую производительность для своей стоимости показывает SN770. Остальные SSD плюс-минус средние результаты примерно на 15-20% хуже эталона. В аутсайдерах же P5+, и опять-таки не так 5000. Ну и после синтетики уже пришло время перейти к имитационным тестам, то бишь имитации реальной работы в Windows с программами и играми. И тут кто-то спросит, а зачем имитация, если можно просто запускать программы и игры? Но на самом деле можно, да, друзья, но тут не исключен человеческий фактор. Подобные же тесты они человеческого фактора лишены, что делает их очень даже сопоставимыми. И первый тест наиболее удачный на мой взгляд – это 3D Mark Storage Benchmark, который следует работать. SSD именно в игровых задачах. Каких именно вы сейчас видите у себя на экране? Тут и загрузка нескольких игр от момента старта до загрузки главного меню, и запись игровых стримов в ОБС, и конечно же установка, перемещение игр и так далее и тому подобное. Тут, конечно, набегут мамкины эксперты, сказав, что игры эти мол уже не актуальны, но, друзья, нам важны не цифры в абсолютных значениях, а сравнение с SD между собой. И в каких играх делать это сравнение? значение по сути, своей не имеет. Все равно все игры разные. Итак, что мы тут видим, друзья? Лидер опять-таки 990 Pro в FPM режиме, который дает примерно 10% прироста. Без него накопитель занимает третью строчку, а вот на второй строчке находится KC 3000. Спину им с оставанием в 5% дышат VD 850 и также дешевый VD 770 вот кого действительно стоит похвалить. Причем напомню, что если все-таки им активировать режим Gaming мод, то получим у производительность, схожую с KC3000 и 990 Pro. Чуть остают от VD, Crucial P5 Plus и 980 Pro, хотя от версии Pro всем ожидали несколько большего. В аутсайдерах ожидаемый 970 EVO Plus, которому явно не хватает объема кэша, ну и не так 5000. Но больше всего меня удивили два накопителя на Inogrid 5236, ибо оба показали достаточно плохие и ничем не оправданные результаты. Хотя я смотрел тесты у 3D News, и там было все несколько лучше. Но, друзья, я поискал еще в интернете и собственно находил тесты других авторов, которые также не показывали каких-то выдающихся результатов В чем проблема, соответственно, не совсем понятна Возможно поменяли прошивку, соответственно изменился алгоритм работы контроллера и он стал несколько хуже показывать себя в данных задачах Либо это какой-то необъяснимый глюк со стороны системы, теста или SSD, либо производительность такая и есть ну и второй имитационный тест на сегодня – это знаменитый PCMark10. Тут три теста. Первый – Full System Drive, оценивает работу SSD в режиме диска под систему программы игры. Второй – Quick System Drive, исключительно в качестве системного накопителя. Ну и третий – в режиме файлопомойки. Тут по совокупности всех трех тестов мы видим схожих призеров. Это, конечно же, оторвавшийся от всех 990 Pro, как в обычном режиме, так и FPM. Ну и остающие от него, минимум где-то на 20%, накопители от Western Digital, причем 770-ка, тут показывает себя ничуть не хуже, чем 850. Остальные модели демонстрируют средние результаты, даже включая не так 5000. А вот в аутсайдерах на этот раз 970 EVA+, видимо сказывается маленький размер кэша, и также безбуферный p Patriot P400. Ну и по окончании данных двух тестов я хочу, друзья, чтобы вы правильно интерпретировали их результаты. Как вы видите, во многих играх разница между худшими и лучшими может в два раза. Но это, друзья, значит, что в реальности игра у вас будет грузиться не 15-20 секунд, а скажем 30-40, что, как вы понимаете, для большинства вообще не критично. Так что нужно понимать, что в реальных задачах все протестированные накопители будут работать плюс-минус нормально. Мы же просто ищем оптимальный вариант за свои деньги, не только по скорости, но также по множеству других важных параметров поэтому по самым важным дисциплинам из протестированных, а именно объемы кэша в разной степени заполненности, скорости записи всего накопителя, который учитывает и скорости работы вне кэша и алгоритм работы кэша, а также, друзья, по тестам 3D Mark Storage Benchmark и PC Mark 10, я перевел результаты из цифр в баллы, где максимальный результат был равен 100, а все остальные снижались пропорционально и талону и вывел, так сказать, некую среднюю оценку для каждого накопителя но затем учел еще и фактор цены и вот что у меня получилось сразу скажу что тут нету ресурсных тестов и тестов синтетики и причины тоже простые синтетика очень далека от реальности ее конечно очень интересно изучать но как она связана и коррелирует с практикой это очень большой вопрос что же до ресурса то бишь сколько можно записать на ssd информации пока он не умрет то подобные тесты провести как вы понимаете достаточно сложно и бодляться они очень не даже долго, да и уничтожать ради них десяток классных SSD тоже как-то не хочется. Да есть официальные данные, согласно которым лучший ресурс обещают KC3000 и Patriot P400, порядка 800 терабайт перезаписи, но, друзья, верить официальным цифрам ресурса, ну, это такое себе. Когда-то 3D News уже проверяли их, и общего с реальностью этих цифр, ну, чуть меньше, чем ничего. Накопитель может прожить как в 10 раз больше данной цифры, так и в 10 раз меньше. Так что будем делать выводы как-то без них. Что же в итоге можно, друзья, сказать? Итак, если вы ищете универсальное решение, то есть SSD лучше для всех задач, от системы и программ до игры и файлов, то топ с учетом цен выглядит примерно так так. На третьем месте Samsung 990 Pro, да он лучше по производительности и по самсунговски надежен, все новости про то, что мол, 990 Pro быстро теряет ресурс, это просто ошибка прошивки, точнее ошибка учета ресурса. И скорее всего он, как и любой Samsung, будет жить в десятки раз больше даже, чем заявленный его ресурс. Но признаемся честно, во-первых, он минимум на 15% дороже аналогов, а во-вторых, для достижения максимальных результатов нужно пожертвовать. 100 гигабайт место на диске что делает гигабайт самсунга как вы понимаете еще дороже так что в пересчете на гигабайт он дороже того же sn 770 почти что в два раза советовать его можно наверное только лишь под серьезный рабочий пк где важна надежность идет большой поток постоянного кэширования программами данных на накопитель и соответственно ценник абсолютно не важен для всех остальных он будет слишком дорогим и при этом будет эту цену давать слишком мало бонусов. На втором же месте, как по мне, vd 850 и KC3000, VD сбалансирован плюс-минус идеально под любую задачу, особенно неплохо себя показывает в играх и работе с файлами, сделан из качественных материалов, однако он стоит на 20% или человеческим языком где-то на тысячи дороже, чем KC3000, который правда чуть хуже работает вне кэша, сделан как и сотни клонов компании Fison, а не Kinston, как может показаться, но не уступает показателям своему сопернику. Так что, что лучше взять, решать только вам на основе ваших предпочтений, я в своей сборке пихаю периодически оба. Ну а на первом месте уже упомянутый VD SN770. По сути своей по производительности за счет новых примененных технологий данный безбуферный накопитель представляет собой флагмана на SN850 в миниатюре. И почти во всех тестах он не уступает ни 850-ке, ни KC3000. Да у него чуть хуже с записью файлов вне кэша, но это, друзья, компенсируется большим размером самого кэша, который сохраняется и при заполнении самого SSD. Также качество компонентов отсутствует ротлинга даже без радиатора, адекватный мониторинг температур и самая важная цена, которая дешевле даже старшего брата на 25-30% и дешевле кейси 3000 где-то на 10-15. Так что если у вас не стоит задача писать каждый день по 200-300 гигабайт на данный SSD, то то он вам, в принципе, идеально подойдет. Если же вам нужно именно писать огромные массивы, ну, например, вы видеограф или фотограф, то лучше взять 990 Pro или VD850. Если же ваша цель игры и важна скорость и загрузки, то я бы также советовал CC3000 или VD770 как оптимальные и не сильно дорогие варианты что касается остальных участников то не так конечно хороши за свои деньги причем оба они показывают лучшие результаты в пересчете на рубль однако в них слишком часто меняется начинка это конечно же будет сказываться и на качестве так что есть шанс что вам не повезет у адаты та же проблема плюс довольно высокий процент брака десятки рекламации ваш покорный слуга попал на два бракованных ssd и оба были от компании адата в прошлом тесте ssd напомню на у нас также также умерла, так что доверять им или нет решать только вам. Остальные SSD в принципе не продемонстрировали ничего выдающегося за свою цену, но и назвать их аутсайдерами тоже нельзя, при наличии хорошей скидки их также можно приобрести. Ну а с вами, как всегда, был Белыч, друзья. Если вы надумаете купить себе один из обозначенных видео SSD, неважно какой, то ссылки на них я, конечно же, оставлю в описании. Большинство ссылок по традиции будет на Ситилинк, он есть в большинстве уголков нашей необъятной родины. Там довольно большой ассортимент, есть доставка товаров, и также постоянно проходят разные скидки и акции, позволяющие рвать что-то по достаточно лакомой цене. Ну и, друзья, помните, что Ситилинк – это магазин не только компьютерных комплектаций, там каждый сможет найти себе что-то на свой вкус, цвет и кошелек, а также найти подходящую акцию, чтобы урвать это по нормальной цене. Так что заглядывайте, выбирайте, если понравится, то приобретайте. Ну а у меня на этом все, еще раз спасибо за внимание и удачи вам, друзья.